Перед тем, как начать, напомню, что анализ фразировки в нотах – это только половина пути. Необходимо также иметь навыки игры и фразировки с интонацией, весом и музыкальной речью. И только тогда фразировка будет звучать естественно и выразительно. Я говорила о длине и форме мотивов фраз и предложений более углубленно в предыдущем видео плейлиста фортепианной академии PianoWell. Так что, если вы интересуетесь, почему я выбираю длину и форму фразировочных блоков определенным образом, просто посмотрите предыдущее видео. Длина мотива, как обычно, такт через тактовую линию, и мы будем вести мотив к последнему интервалу, как это показано в нотах. Теперь вы, возможно, уже знаете, что вилочки не всегда относятся к динамике. Шопен, возможно, просто хотел показать волны дыхания фразировки. Иногда вы найдете вилочки, направленные к середине такта, как, например, здесь. И это приносит путаницу в интерпретацию мотивов. А как бы показывая, что мы должны прийти к середине такта, а не к последнему интервалу в материи. Но не обращайте внимания, придерживайтесь главного правила, так что мы все равно приходим сначала сюда. Возможно, здесь Шопен просто хотел избежать вот такой игры. Когда эти звуки звучат плоско и невыразительно. Он указывал этими вилочками ноты, которые важны и не должны быть пройдены мимо. Так что мы просто выполняем мотивы, как обычно. А вот эти подчеркнутые вилочкой ноты мы будем интонировать с музыкальной речью, как унисон. И даже без увеличения динамики, просто чувство сопротивления и расстояния в интонировании унисонов будет достаточно для выразительной игры этих нот. Если я спою, вы почувствуете, что я имею в виду. Вот это такое простое пение. И пение с музыкальной речью. Я все равно веду мотивка, это нисходящей терции, но при этом а, вот эти ноты звучат очень выразительно. Нам не нужно даже выполнять крещендо, и, честно говоря, вы можете выполнить даже диминуэндо. это будет звучать еще более выразительно и тонко. Давайте перейдем к самой первой мелодии в левой руке. Точно так же, эта деминоэда не означает, что мы должны прийти к этому ми, и затем уходить. И при этом как-то еще выполнить крещендо в правой руке. Это, кстати, очень хороший пример. Мы все равно подводим мотив Кре, но при этом мы уходим на деминуэндо. Вместо такого пения мы поем вот так. Звучит даже более выразительно, привнося больше любви и доброты. Давайте теперь я покажу, как это будет звучать, играя по мотивам. И опять растягивайте время, когда подходите к главным интервалам мотивов. И возьмите дыхание, цезуру после каждого мотива. И напомню, что все будет звучать немного неуклюже, играть только по мотивам. Но позже, когда мы прибавим фразы о предложении, вы, вы увидите, как по волшебству все преобразится и звучит более естественно. И также я хочу добавить, что здесь, в этом э, в таком долгом, бесформенном пассаже, тоже старайтесь найти форму. Например, э, мы можем разделить этот пассаж на три короткие как бы подмотива. И в этих подмотивах давайте выделим первый нисходящий элемент. more um, important so it, it's kind of nice and when you would play, Также я бы хотела заметить, как Шопен разбил этот повторяющийся ритм в монотонной теме, немного мистической, на мой взгляд, меняя взаимоотношения между мелодией и тактом. Иногда он начинает мелодию в середине такта, Иногда в начале, и таким образом это влияет на энергию и форму мелодии. И когда вы будете играть по мотивам, вы это почувствуете. Ну, давайте посмотрим на первый. И теперь на ну, второй вариант, та же мелодия, но теперь она начинается на другой доле такта. И подходит сюда. И опять, подходим сюда. И опять, если мы переключаемся на первую страницу, на мой- мажор И вторую страницу интонируем по-другому. Мне кажется, это очень по-умному написано. Правда, не уверен, если Шопен делал это специально. Давайте поговорим о фразах. Длина фраз будет варьироваться здесь. Как видите, в нотах фраза может продлеваться на два или три такта. Другими словами, на два-три мотива. Первая фраза состоит из трех мотивов. Следующая из двух. И затем опять три. Последняя строчка. Два мотива, и затем опять три. Ну, по-моему, понятно. Теперь мы будем формировать фразу, следуя гармоническим напряжением и мелодическому рисунку. Давайте объясню, как это выглядит. Мотив с более интенсивной гармонией в главном интервале мотива будет считаться главным мотивом. И, например, мотив с нисходящей мелодией будет менее важен. Um, so... Давайте рассмотрим первую фразу. Um, здесь не так легко, потому что мелодия идет вниз. Здесь она идет наверх, так что ориентироваться на, на мелодический рисунок здесь нам не очень поможет. В этом случае мы обращаемся к гармониям. И, как видите, гармонии главных интервалов мотивов обведены в нотах. И если мы просто сравним эти гармонии, картина становится намного а, более ясной. И вторая фраза. Фраза, в общем, нисходящая, поэтому первый мотив будет более главным. Следующая фраза. Средний мотив более важный. Не только гармония показывает все ясно, но <связанная> также мелодический рисунок: восходящая мелодия, затем нисходящая. Так что мы выбираем первый мотив. И таким же образом продолжайте с остальными фразами. Когда играете по фразам, останавливайтесь после каждой фразы и опять дайте себе побольше времени в главных мотивах почувствовать более интенсивную интонацию, растягивайте время. Это поможет голове охватить весь блок целиком. Длина предложения обычно составляет э, 2-3 фразы. Но в этой части пьесы, как вы видите, будет только в основном две фразы в каждом предложении. И в нотах я разделяю предложение простой вертикальной линией, так что мне и вам легче распознать э, вот эти большие блоки предложений. Теперь здесь все становится намного интереснее, потому что э, нам нужно найти э, здесь более важные фразы в каждом предложении. И здесь это не так легко. Как мы уже знаем из предыдущего видео фразировки, мы можем обратить внимание на штрихи, динамику, гармонию, мелодический рисунок и даже ритм, э, чтобы помочь нам определить главную фразу в предложении. Но в этой части пьесы все эти методы не смогли действительно ясно указать на главные фразы. И единственный метод, который здесь работал для меня, это гармоническое сравнение. Что я делала здесь? Я сравнивала гармонии главных интервалов, главных мотивов во фразах. И затем я структурировала предложение по этим гармоническим напряжениям. Давайте пройдем по всем обведенным гармониям. Вот эти гармонии мы будем сравнивать. Первое предложение. Для меня первый вариант звучит более естественно, поэтому, как видите, в нотах я обозначила красной лигой первую фразу. Больше и меньше. И следующее предложение. Опять, первая фраза более выразительная. Звучит естественно. Следующая гармония. Здесь очевидно, вторая гармония более интенсивная. Следующая гармония. Обе как бы ноющие, однако, по-моему, первая гармония более открытая, и как бы она имеет более открытую и острую боль, а вторая гармония более интровертная. То есть выбираем первую фразу. Теперь, так как Шопен поменял доли для мелодии, Гармонии главных интервалов мотивов также сдвинуты на другие доли. Именно поэтому, как вы видите, здесь главная фраза будет приходиться на другую часть мелодии. Давайте посмотрим. Теперь все по-другому, и вторая гармония становится более открытой, поэтому вторая фраза более выразительная. Следующее предложение. Оно состоит из трех фраз.